Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Я понимаю, что здесь вы на моем канале можете наблюдать лишь за моими законченными работами. И у меня все еще есть не готовые модули, которыми я занимаюсь по вашим предложениям уже несколько месяцев. Я понимаю, что комментарии на YouTube не лучший способ объяснить какие-либо приемы работы с чиптем музыкой. Поэтому я решил открыть творческую площадку, где вы можете делиться. Вашими работами, обсуждать их, а также где вы можете общаться друг с другом. Несмотря на то, что Тот сервер будет нацелен на чиптюн, здесь можно обсуждать любой жанр музыки или даже изобразительное искусство, компьютерные игры, монтаж видео, стриминг и так далее. Ссылка на приглашение в описании под этим видео.